Магазин Мототек представляет мотоцикл XJ Jao 250. Данная модель является спортбайком, то есть это большой классический спортбайк, который имеет форму аэродинамическую. Установлен пластик очень хорошего качества, также имеются ребра аэродинамические. Рама установлена диагональная. Вот мотор, 250 кубических сантиметров. Двигатель уже будет верхневальный, мощность его порядка 20 лошадиных сил. И двигатель воздушного охлаждения. Коробка пятиступенчатая, классическая. Первая передача вниз, остальные все вверх. Спереди установлена телескопическая вилка, 17-е колесо и дисковый тормоз с двухпоршневым суппортом сзади установлено также 17 колесо 130 по ширине работает задняя подвеска через систему пролин то есть через дополнительный рычаг и также установлен дисковый тормоз однопоршневым суппортом. Установлен новый выхлоп, который не устанавливался до этого ни на одном из мотоциклов. Вот. Приборная панель полностью электронная. Имеется э, одометр, э, спидометр, э, датчик топлива, датчик зарядки, время показывает тахометр и показатель передачи. Фары раздельные, оптика линзованная, сзади и спереди установлены диодные повороты, которые ярко будут светиться и днем, и ночью, также установлен диодный стоп-сигнал задний, Установлен фальшбак. Порядка 16 литров. Работает. Вот И снова установлены аэродинамические зеркала. Они затонированы идут, чтобы в летнее время суток не так светило по глазам. Они имеют массу регулировок, то есть порядка пяти положений отрегулировать их. Они создают достаточный обзор сзади. Мотоцикл двухместный, сиденья разделенные. Задний пассажир сидит выше, э, чем передний, то есть как в классических спортбайках.